Российская сборная выиграла 4 золотые медали и заняла первое место в медальном зачете на Международной Олимпиаде по информатике I.O.I. Одни из лучших в мире и молодых программистов. Они вернулись с триумфом из Баку. 4 золота из четырех возможных. В медальном зачете первое место. 11-классник лицей имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ Ильдар Гайнулин в индивидуальном списке лидеров. Второй на планете среди школьников. Ильдар Гайнулин, Team Russian Federation.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 у меня, потом была летняя еще компьютерная школа.